Всем привет, с вами Суровый Тигр. Сегодня мы поговорим о Hern Metal Scorpion G. Немного историй. Разработка самоходных установок на банзе Panzer была начата компания Horn Metal в январе 1943 года. Чертеж скорпиона датируется 2 апреля того же 1943 -го года. Машина не была реализована в металле. Данный танк подойдет как для стояния в кустах и накидывания огромного количества урона, так и для быстрой вкатки вместе со СТ с дальнейшей аннигиляцией противников. Поговорим о ТТХ Скорпиона. Прочность составляет всего 1150 единиц, а броня была слеплена из бумаги, которая в свою очередь была изготовлена из наилучших пород древесины. Светит Скорпион с 260 метров. Далее орудие. Перезарядка без учета оборудования 100 10 секунд. На БВ пробитие составляет 246 мм, а урору 460 единиц. Подкалиберы шьют 311 мм, но бьют чуть поменьше, 390 единиц. К сожалению, фугасами вы сможете вбивать мысли об аккуратной игре только во флепазиком и АМХ. -ом. Примерно по 600. Время сведения почти такое же, как у АМХ-CDC. 3,6 секунд, а разброс на 100 метров 0,293, правда я хер значит что вам вам эти цифры. Далее движок. В среднем Скорпион растекает по карте со скоростью в 40 км в час, но максимальный его разгон составляет 55 км в час, а с жопкой он едет 20 км. Башни верится неохотно, но гораздо быстрее, чем у Чариотира, а корпус в свою очередь, как для БТ, очень хорошо вращается. Фарм. При среднем настреле в 3К, Скорпион принесет ваш ангар 60-70 тысяч серебра. Это, конечно, далеко не фарм от Т-34 или -Си -Си, но играя на Скорпионе, вы будете получать неподдельное удовольствие. Спасибо вам за просмотр! Оцените данное видео, пишите комменты, подписывайтесь на канал. А на сегодня я с вами прощаюсь. До скорой встречи! И комментарий напиши